Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня четверг, 26 января 2023 года, на днях исполнилось 11 месяцев со дня войны, которая, к сожалению, продолжается и неизвестно, сколько будет продолжаться. Сегодня я хочу поговорить не только об этом, но о некоторых вещах, которых, которые интересуют не только меня, но и всех. Начать хотелось с того, что вчера отмечали очень широко 85-летие Владимира Высоцкого и 45-летие Владимира Зеленского. Ну, не будем сравнивать этих людей. По поводу Высоцкого, вот многие почему-то думают, что если бы он остался жив, если бы он жил в наше время, он бы был на стороне Украины, а не России. Я почему-то в этом немного сомневаюсь, потому что, несмотря на все что Высоцкий не, не любил так советскую власть, он не был диссидентом в чистом виде, таким как Галич, например. Он знал правила игры, он подстраивался под ситуацию. Вот у него была жена Марина Влади, и она помогала ему, в частности, выезжать за рубеж, но он мог в любой момент эмигрировать, имея жену-француженку, и поехать в тот же Париж или в Америку, или куда он этого не делал. Еще такой штрих, когда у него за границей взяли интервью и спросили о недостатках в Советском Союзе, он сказал, что он патриот и не будет критиковать свою страну. Вот это наводит на некоторые мысли. И э, помните его знаменитые э, строчки, что если впереди большие перемены, я это все равно э, не полюблю. Ну, нельзя это, конечно, <смех> буквально понимать художника, но это тоже настораживает. Значит, ему э, перемены были не э, близки. Э, так что я на 100% не уверен, что сейчас бы он занял э, сторону э, Украины. Возможно, он бы выступал за Россию. Но это гипотетически история, не любит сослагать нам наклонение. Вот два слова про Владимира Семеновича. Теперь, вот свежая новость по поводу Слебакова. Наверное, вы слышали его колыбельную. Теперь вот российские власти хотят его судить по статье о дискредитации вооруженных сил России и внести в список иноагентов. Но что это только добавит популярности Семена Слепакову? Вообще, эта вся история с иноагентами очень глупая, потому что никак вы не можете воздействовать на людей, которые находятся за территорией, то есть на территории других стран. Единственное, что сейчас выступают депутаты с такой инициативой отобрать их имущество, заблокировать счета. Это вы можете сделать, но повлиять на их мировоззрение каким-то образом Изменить это глупо, и чем больше будет вот этих иноагентов, тем будет шире клуб, такой вот я бы его назвал, такой английский клуб. И это почетно очень быть сейчас иноагентом, потому что это как знак качества советского времени говорит о том, что человек действительно достойный, а не никакой-то вот наоборот недостойный какой-то никчемный человек. Так что эта вся история с иноагентами ни к чему хорошему не приводит, потому что мы видим, что список их пополняется и скоро вообще, по-моему, не останется никого за, за пределами этого списка людей, как, как я уже говорю, достойных такой высокой миссии и вообще, конечно идеологически это все смешно. Я уже об этом, по-моему, говорил, что нужно разделять понятия родины и государства. Ты можешь любить свою страну, но ты не можешь, можешь не любить государство. Вот я сегодня по поводу диссидентов два слова сказал. Вот в советское время были так называемые диссиденты, которые... Ну, я не могу сказать, что они сражались против советской власти. Они действовали в рамках советской власти. Их не устраивало то, что не исполняется конституция в частности Та статья, которая говорит о том, что свобода выражения мысли, свобода собраний и так далее. Вот это все в советское время, естественно, не работало, как не работает и сейчас. И я не могу сказать, что вот эти диссиденты были такие, они советчики, они хотели свергнуть советскую власть, установить какой-то там буржуазный режим. Не было у них это в мыслях. Это им приписывали, естественно, сажали их по статье по 58 антисоветские всякие выступления и высказывания. Единственное, что, конечно, таким образом они подрывали советскую власть, потому что они показывали, что это все фикция, вот эти все свободы, прописанные в Конституции, и не стоит ломаного гроша. Тем более, что мы знаем, что выборов никаких не было. Настоящих выбирали, количество кандидатов совпадало с количеством мест в том же Верховном Совете и выбора никакого не было. Но то, что сейчас происходит, это даже, по-моему, хуже, чем в советское время. И самое интересное, что вот это отсутствие идеологии многое годы предподносилось как благо, но идеология должна быть. Сейчас идеология одна. Распространение русского мира по всей планете. Но эта идеология трещит по швам. Потому что Собственно, вот этот русский мир никому не нужен и не интересен. Вы, я имею в виду российское руководство, не можете ничего предоставить и противопоставить Западу. На чем вы, собственно, строили всю свою карьеру. На том, что Россия хорошая, самобытная страна, самодостаточная. Вот сейчас в рамках санкций вы покажете эту самодостаточность. И главное, вот эти все скрепы, духовность и так далее, это все... Ерунда, потому что под этим ничего не стоит. И, как я уже сказал, вы ничего не можете дать миру и сказать, что вот это все плохо, а вот это хорошо. Что хорошо? Домострой это плохо, патриотизм это не ваше изобретение, православие тоже не ваше, марксизм тоже не ваше, ничего вашего, собственно, там и нет. Поэтому вот эта вся идеология трещит по швам, и одна из причин так называемой вот этой операции, это навести порядок на территории Украины, борьба с нацистами, там, я не знаю, и с кем еще. Ну, вот, занялись бы своими нацистами, но э, интереснее же э, у других посмотреть. И э, уровень жизни, естественно, падает и будет э, падать, потому что ситуация такая, что э, нет никаких предпосылок для стабилизации, э, инфляция будет расти и э, так далее. Теперь вот по поводу коррупции вы слышали, э, скандал был на, на территории Украины, несколько глав администрации были, э, были отправлены в отставку, э, там замминистра обвиняется в серьезных э, правонарушениях, и, э, казалось бы, где война, а где коррупция, это все звенья одной цепи. Но в России э, с коррупцией никто, собственно, не борется. И вот сейчас, когда под Подписали, я не знаю, подписали уже или нет, но, я думаю, подпишут выход из вот этой международной кампании по борьбе с коррупцией. Россия себе развязывает руки. Вы вот сейчас знаете, что уже депутаты не будут обязаны отчитываться от своих доходов. И это будет касаться и кремлевских чиновников. То есть у них руки развязаны, они могут заниматься чем угодно. И... Вот эта коррупция, с одной стороны, вроде, она разъедает власть, с другой стороны, она ее смазывает, потому что без этого ни туда и ни сюда. И самое интересное, о чем я постоянно говорю, что в обществе, а коррупция, в российском обществе, коррупция не воспринимается как какое-то тяжкое преступление. Это часть такой работы, и обыватель думает, что раз чиновник разного уровня, хоть районного, хоть местного, хоть городского, хоть областного или там... Республиканского, то есть федерального Раз он уже там сидит Значит он не просто так сидит Он должен использовать вот этот ресурс Так называемый То есть брать взятки И когда люди дают взятки Они не считают, что они в чем-то участвуют В таком постыдном и неправедном Пока вот в сознании не изменится ничего, ничего не щелкнет этот тумблер, ничего не изменится. И бороться с коррупцией не то, что бессмысленно, это бесполезно, потому что она питает, питает власть и создает, развращает и создает вот эту, как бы сказать, порочный круг, который, из которого нельзя вырваться, потому что люди дают взятки, чиновники берут взятки, и вот этот круговорот взяток в природе продолжается. И пока люди, как я уже сказал, не поймут, что надо как-то с этим прекращать, но это очень сложно. Вы вспомните еще Гоголя борзыми чинками, мертвые души, все что угодно, это все было, есть и, к сожалению, будет. Вот этот, я уже приводил пример Сингапура, он в России не сработает, потому что это массово все идет. Вы помните, несколько лет назад целое таможенное отделение арестовали, потому что они брали взятки все. Не просто один какой-то. потом, вы понимаете, система такая многоуровневая. То есть человек берет взятку не себе, а еще должен поделиться с кем-то. И получается вот такая вот многовекторная история. И если с таможни это уже старая моя шутка, что когда говорили, что таможня дает добро, известная фраза из фильма «Белое солнце в то сейчас таможня не, э, берет добро и э, в больших количествах, потому что там есть возможность, э, тем более кто-то проконтролирует, если это какой-то контрафакт, какие-то запрещенные э, к вывозу какие-нибудь там сокровища или что, это все можно э, как-то реализовать, списать, а потом поделить и попилить. Вот, к сожалению, вот эта э, криминальная такая э, схема, и, и вообще это криминальное мышление, э, это еще вот из советских времен идет. Что-то урвать, что-то подкрутить, что-то украсть, что-то там приписать. Ну, вот так вот человек, к сожалению, устроен очень несознательно в этом всем. Так что с коррупцией бороться это... И вот то, что в свое время начал Навальный, почему это не нашло такой отклик? Даже вот этот пресловутый дворец Путина в Геленджике... Да, огромное количество просмотров, но чтобы это вызвало какой-то взрыв, негодования в обществе, чтобы люди сказали, как, почему, они спокойно посмотрели. Ну да, значит он достоин такого дворца, значит он заслуживает. Никто не сказал, что это безобразие и такого быть не может. Потом в России, вот тоже об этом говорил, власть почему-то считается сакральная, что она чуть ли не от Бога и как же можно критиковать чиновников разного уровня. Все это можно делать, но... В России это невозможно, потому что все зачищено, любой пшик, любое, так сказать, покашливание в сторону власти чревато, и можно привести пример того же Навального, и Ильи Ильяшина, и Владимира Карамурзы, и так далее. То есть сейчас, как я уже говорил, вот эти протесты невозможны по определению. И еще о чем я всегда говорю, о том, что люди не понимают, Зависимости, прямой зависимости их жизни, так сказать, обеспечения от политики, как мы говорили, партии и правительства. Они не видят эту связь и очень жаль, что они не видят, что уровень жизни падает не из-за санкций, а санкции введены из-за политики. России. Но в данном контексте, когда идет война, это настолько очевидно, что это только слепой может не видеть и глухой не слышит. Но, к сожалению, российское общество и слепое, и глухое. Сейчас, я думаю, что в связи с помощью Запада действенной, наконец-то Запад проснулся и понял, что нужно увеличивать военную помощь. Кстати, один из депутатов, по-моему, от Крыма сказал, что надо теперь переименовать СВО во что-то другое, раз такая пошла пьянка. Но вот эти все мантры, что Россия не может проиграть, что она такая великая ядерная держава, это все смешно, потому что она не сможет тягаться с оружием Запада, с натовским. И вот эта знаменитая фраза, что вы делали 8 лет, где вы были, можно ее адресовать Министерству обороны России, за 8 лет никак армия не... Укрепилась, не модернизировалась и так далее. Это опять к вопросу о коррупции, что деньги были освоены, попилены и разделены. Так что здесь говорить о том, что вот сейчас Россия напряжется и победит весь западный мир, просто смешно. И они сами уже говорят, вот мы боремся с НАТО. Да, вы боретесь не с самим НАТО, а с его оружием. Потому что, естественно, солдаты НАТО не будут участвовать в этой войне. Но Россия не понимает такой элементарной вещи, что нельзя против всего мира бороться в одиночку. Ну, еще возьмите там Эритрею, еще какие-то африканские страны недавно. Лавров куда-то там ездил. Это все смешно. И главное, что если вы объявили войну всему миру, вы должны были подготовиться экономически. А так как вы сейчас в изоляции находитесь полной, у вас нет собственных ресурсов, даже самолетов своих нет, то непонятно, как вы на это наделись. Надеялись на то, что Запад дрогнет, прогнется, не будет помогать оружием Украине, просто ее сдаст с потрохами и на этом все закончится. Вот такая была идея Путина. Блицкрик, как мы уже говорили, что все закончится там, ну, не за три дня, а хотя бы там за неделю или месяц, и э, все будет хорошо, посадят какого-нибудь Медведчука вместо э, Зеленского, э, объявят, что это часть России, и э, Запад вроде бы должен будет смириться с этим всем. Нет, э, Запад не смирился и не собирался, э, даже, даже если предположить гипотетически, что Россия бы победила сразу же за неделю там за месяц или не знаю там за три месяца неважно что запад бы просто э, стоя бы аплодировал сказал да теперь э, мы принимаем вашу концепцию э, русского мира где россия во главе всего мира стоит а весь мир э, россия аплодирует ничего подобного этого бы не произошло потому что еще до начала до 24 февраля Запад объявил, что санкции будут, санкции будут серьезные, беспрецедентные, жестокие. Честно очень повел себя. То, что Россия не поверила, это ее проблема. И мы поняли сразу, что Запад в этот раз настроен решительно. И единственное, что с оружием получилось не так быстро, не так быстро. Может, хорошо, как хотелось бы, но сейчас, я еще раз хочу сказать, подчеркиваю, переломный момент наступает, и у России нет никаких шансов победить, потому что, как я уже сказал, бороться со всем НАТО – это просто безумие. Но Россия не собирается отступать, она будет бросать новое, так называемое, пушечное мясо, будет проводиться дальше эта скрытая мобилизация. И в, в обществе нет таких вот панических каких-то настроений, хотя уже нотки слышны. И вот тот же Соловьев кричал, как же, зачем вывели войска из Германии? Он, наверное, забыл, что выводили войска из ГДР, а ГДР уже 30 лет как нет. Ну, в общем, у тебя такая была истерика. Да. И главное, что идеологически вот это объяснить люди, людям, что с одной стороны это один народ, с другой стороны мы там их защищаем непонятно от кого и э, с другой, с третьей стороны уже есть какая-то в обществе усталость и э, недовольство все равно будет их хоть с этой стороны, хоть с той стороны, потому что э, лю, люди будут жить хуже это очевидно э, в этой изоляции жить ну, может, вот этот год еще, сказали, будет более-менее стабильный для России, а потом все покатится в бездну, потому что вы не подготовились к этой изоляционной жизни, если вы уже хотели так с Западом поругаться. Или вы думали, что Запад пальчиком вам погрозит, скажет, ай ай яй нехорошо, и продолжит с вами сотрудничество. Это глупая была совершенно затея. И единственное, что вот Путин такое ощущение застрял в этом 2014 году, вот он сегодня мыслит теми же категориями, что и тогда. А за это время очень многое поменялось, прежде всего в сознании того же Запада, имеем в виду западных лидеров. Многие поняли, что они просто проспали и просмотрели Путина, как было с Гитлером в конце 30-х годов никто не думал, что он сможет вот так вот собраться и оккупировать всю Европу. Но у Путина с Европой ничего не получится. Если он сунется куда-нибудь в Польшу или в Прибалтику, сразу же войска НАТО ответят, потому что 6 статья устава НАТО действует. И ничего не получится с той же Прибалтикой, потому что Прибалтика тоже часть НАТО. Единственное, что вот Беларуси могут немножко задействовать, уже это происходит. Но Россия не может, еще раз говорю, победить, потому что она одна на один с западным оружием, которое в разы превосходит Российские вот сейчас, «Леопарды», «Абрамсы» и так далее, «Хаммерс» уже есть. И просто это глупо. Но если мыслить категориями Кремля, они не собираются сдаваться, они не собираются сворачиваться, они будут действовать до конца. Но не победного конца, до своего конца, потому что ничего другого не будет. Единственное, что непонятно со сроками. Вот я так понимаю, что весной будет уже контрнаступление такое масштабное со стороны Украины И как раз вот подоспеет оружие Но говорить о том, что вот к лету там, или к осени все закончится Сейчас рано, потому что мы не можем этого всего предугадать И это вообще гадание на кофейной гуще совершенно не нужно Но настроение такое, что Россия просчиталась просчиталось по всем показателям, в том числе экономическим, потому что вы видите, что с газом не получилось заморозить Европу, Европа переключилась на сжиженный газ и другие поставки, и вот этот шантаж провалился, еще такой Северный поток-2 похоронили, по-моему, уже полностью, никто его не будет вспоминать в ближайшее время, так что еще здесь был просчет. Путин думал, что вот он перекроет этот вентиль, все к нему побегут, скажут, давайте, давайте, мы согласны на ваши условия. Теперь по поводу переговоров, которые невозможны уже, в принципе, так как Зеленский это законодательно закрепил, что разговаривать с Путиным он не будет. Ну, Путин, собственно, лузер совершенно. Сейчас вот эта, эта так называемая операция, это гвоздь в его гроб, потому что он... Просчитался, как я уже говорю, капитально по всем статьям, и э, это говорит о том, что он не обладал э, правдивой информацией о том, что происходит в Украине. Ему докладывали, что там все про, чуть ли не пророссийские настроенные граждане и ждут его прямо с цветами, что будут встречать, э, как в 1945 году победители и освободители. Этого не произошло. И вот э, э, то, что в 14 году провалилось это операция с Новороссией его ничему не научила и это только прошло в двух областях, и то не полностью а частично с этими сепаратистскими настроениями и кстати, собственно, вот это же и была это не причина это предлог для того, чтобы начать вот эту так называемую спецоперацию, на самом деле полномасштабную войну и мне, конечно, жалко людей, которые живут на этих территориях. Я имею в виду Донецк и Луганск, которым заморочили в свое время голову, поманили вот этой красной тряпкой России. Потом сказали, извините, подвиньтесь, мы не можем вас принимать, потому что тут Крым совершенно не так пошло, как хотели. И люди остались вот так вот в подвешенном состоянии. И то, что сейчас их признали, что они... Якобы Россия это все смешно, потому что по международному праву, на которое Россия плюет, они являются все равно частью Украины. И как они будут реагировать, как особенно крымчане, мне непонятно, потому что за это время как-то люди уже привыкли, что они россияне. И я думаю, что тут вариант один. Или люди принимают то, что... Крым возвращается в Украину или они оттуда уезжают. Третьего не дано. И вообще я считаю, что даже если люди в 2014 году были недовольны тем, что произошло в Киеве, Майдан, смена власти и так далее, они должны были просто уехать и все, а не мутить воду и создавать вот эту ситуацию, которую мы сейчас расклепываем. И вообще вот эти все сепаратистские настроения, это очень опасная такая тенденция раскачивания лодки и э, может дойти до абсурда, когда какой-нибудь город объявит себя независимым. Скажет, вот мне, мы независим. Это все смешно, потому что в глобальном мире это просто э, невозможно. И, э, конечно, э, Путин каждый раз говорит что-то новое. Недавно он сказал, что оказывается это спецоперация для того, чтобы защитить уже Россию. То он говорил, что защитить наших людей, которые совершенно не ваши, это украинцы, э, граждане имеют в виду Украины. Э, теперь он говорит, что оказывается это Россия, и они начали это чтобы... Но это все равно, что потушить пожар, заливая его бензином, то же самое. То есть они начали действие, так как хотели спасти чуть ли не мир. Все это невнятно, все это глупо и э, не выдержит никакой критики, и, э, но так как российское общество в основном зомбировано, они это все извините сидят и, и не подавятся. Потому что критическое мышление отсутствует начисто. И понять, что э, Украина вообще это отдельное государство, вот, э, многие никак не могут это принять, что это данность, и не надо туда со своими правилами как чужой монастырь лезть и пытаться навязать свой вот этот так называемый русский мир и образ мысли, и жизни, и всего, который никому не интересен. И я уже об этом тоже говорил, что Украина пошла совершенно другим путем, в отличие от России, декоммунизации и снос памятников и так далее. К этому можно по-разному относиться. Но лезть со своими правилами, пытаться навязать свою эту... Псевдолюбовь, это просто смешно. И э, единственное, что Запад, конечно, не имеет вот этих рычагов воздействия, и если вспомнить Грузию, когда э, был такой термин «принуждение к миру», и все за три дня закончилось мы помним, почему сейчас нельзя воспользоваться этой формулой принуждения к миру. Кстати, по поводу формулы мира, то скоро пройдет это все, но я думаю, ни к чему это не приведет, задекларируют это все на бумаге. Но а что касается судебных процессов, я думаю, что уже можно их потихонечку начинать, не ждать окончания боевых действий, и там будет масса, информации очень интересной и страшной и показатели показания свидетелей и фото и видео и всякие другие материалы так что это все нужно начинать уже сейчас не ждать у моря погоды достаточно как я уже говорю материалов различных и что еще хотелось сказать? Мы являемся свидетелями этого всего. И, к сожалению, сейчас невозможно осознать все, может быть, глубины. Должны пройти десятилетия, чтобы это все отстоялось и понять. Но то, что Запад тоже виноват, это совершенно очевидно, что, как я уже сказал, просмотрел, проспал Путина и никак не отреагировал, например, на его... Речь 2007 года Вместо того, чтобы поставить его на место Сказать, что вы не, не имеете права Вмешиваться в политику НАТО Вы никакого отношения к этому не имеете Промолчали Дипломатично Отвернулись, а он почувствовал силу И вот началось В Грузии и так далее Запад несет тоже Ответственность за то, что он В принципе бездействовал и никак Не сдерживал Путина А наоборот замалчивал вот это все и создавал для него плацдарм для того, чтобы потом нанести удар. Так что никто не снимает ответственности западных лидеров. И сейчас, естественно, они стали думать об укреплении своей обороны. Конечно, когда речь идет о полномасштабной войне, то... Мысли уже другие совершенно, потому что одно дело теоретически оборона, 2% ВВП и так далее, другое дело, когда идет война, причем настоящая война, не какая-то там гибридная, не прокси, и то, что... Путин опять сказал, что вот эта война идет 8 лет, полномасштабно это неправда, полномасштабная война началась 24 февраля прошлого года, до этого это не было такой войной, это были единичные какие-то выстрелы, это была такая вот, как мы говорим, замороженная ситуация, замороженный конфликт, и поэтому говорить о том, что полномасштабная война шла 8 лет, это просто неправда. Ну что, другие друзья, опять немножко сумбурно, но тем не менее, я думаю, интересно было послушать меня. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, замечания, пожалуйста, в письменном виде, в двух экземплярах, пишите, предлагайте новые темы, может, каких-то собеседников, и мы с вами встретимся обязательно уже на следующей неделе, в следующий четверг. Приходите. Кто не посмотрел в прямом эфире, сможет посмотреть в записи на YouTube или в Инстаграме, или на Фейсбуке, где кому удобно. Всего доброго и до свидания.